День добрый, уважаемые друзья и подписчики Пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить с наступающим праздником Великой Победы И вашему вниманию я хотел бы сегодня зачитать вам свое стихотворение, которое я написал 8 лет назад Ко дню Великой Победы Крики в бой тебе знакомы Ты поднимаешься и вот Еще секунда, две и снова Бежишь ты пулей через ров там за пригорком и забором Засел проклятый вражий взвод. Твоя задача выбить, сволочь, Из тех родных тебе высот. Все как один поднялись разом. Никто не струсил, хоть сейчас На ваши головы овралом Летят снаряды и фугас. Бьет пулемет, не умолкая. И вот товарищ твой упал, А рядом снова взрыв и пламя. Здесь смерть крадется по пятам Но ты идешь, задачу зная За родину и за себя Чтобы отстоять кусок свободы Что даровала вам судьба Спасибо всем солдатам правды Что защищали честь страны Что вы не дали этим гадам Проникнуть вглубь нашей земли Большой поклон вам, ветераны Поклон от неба до земли Желаю вам большой награды здоровья, счастья и любви. Благодарю за внимание.